Что такое вексель? Вексель право же вы изучаете по роду своей деятельности. Угу. Да? да. Вы понимаете, что это вексель? Ну и что вы, вот, что вы хотите? Ну вы понимаете, что это вексель? Угу. Согласна? Да, и что? Я же вас не составляю. Потому что без этого ценного документа вы не можете не оформить нигде, ни что, ничего. Что это контракт? То есть я подписываюсь, как будто бы я сотрудник МВД Россия. Ну, если вам хочется, конечно, мы вам не запрещаем ничего. И вы. Мужики, все что угодно, это ваше право, но я вам не дам его сфотографировать. Вы знаете, что это ценная бумага? Угу. Под обеспечение идет, да? Вас ликвидировали в 2017 году, Да. и все документы они считаются недействительными. И делает ваш регламент юридически ничтожным, согласно иерархии законов. Конечно, обращаться в другие структуры без паспорта вы не сможете. Поэтому и ни в коем случае мы вас не заставляем. Угу. полностью, да, то есть сегодняшний, я не дам сфотографировать, это Это персональные данные, которые хранятся Это, это секретный документ Да, это секретный а документ. документ Так, а можно посмотреть паспорт? Конечно Я видео протокол буду вести Чая, вот это подпись Что? Подпись чая, начальника вот. Имя, фамилия, нет В расшифровке так, да, вот если у меня есть какие-то замечания к паспорту, то ну, есть я могу сразу и высказать. Да, вы сейчас это, можете да сразу высказаться. Угу. И а, какое время будет это все исправляться? Хотя... Вообще, ну, как бы, если какие, какие замечания по чему? Смотрите. Средине о ранее выданных паспортах. А -а -а. они здесь не все указаны, Но Пропечатывается самый последний паспорт. Мне нужно все. Все сейчас штампом поставим. Так, все. все, все какие все. Все загран. все. Э за ставится последний паспорт, за гран при предоставлении загранпаспорта представляется у начальника. У вас а, у меня есть. Да, сейчас пойдете во второй кабинет, там на заместитель, он вам проставит. Так еще мне нужны все паспорта предыдущих. То есть у вас это были? советский паспорт. Напер... Один персону и два паспорта на персону одна на персону я... смотрим, то есть всего получается три паспорта я, я увижу посмотрю в базе потому что в этой базе ставится последний паспорт а... Да, вот у меня все копии. А, мои так у вас ценные есть? бумаги? Да, мои ценные бумаги. Вот. Так мне смотреть не надо, наверное. Тогда... Да, можете. Так, так, так еще так. у меня замечание. У меня в последнем паспорте в моей в ценной бумаге на персонум не был указан загранпаспорт, который мне еще выдавался в 90-х годах. он ставится последний загранпаспорт. То есть вы все загранпаспорт не указываете? Никто не вам не укажет, нет. Они же уже вышли из-за и они... Ну, мне нужно мне нужно именно наличие вот этих данных в моем паспорте. Это моя, моя воля, мое желание. У меня вот здесь с собой. Ну, за, не знаю, если вам российский, я вам проставлю, конечно. А вот загранпаспорт ставит начальник. Вот смотрите, у меня такой паспорт. давайте я вам сейчас поставлю, да. чтобы в этом ошибок не возникло. Это будет вместо вот этого. Так, вот у посмотрите. Сейчас. Код подразделения, так, сейчас посмотрю, да. 7. Ну, такой же, так, а, как и последний. Угу. Код подразделения. Всем, всем. выдан. И советский паспорт. Так, сейчас подождите. Все. <связь> Утром. Но ну, вы зря говорите, что вот это секретная информация. Эту секретную информацию вот я требую заверенные копии, вы обязаны мне выдать. Нет, это да. мы только эти формы номер один, мы выдаем только организациям при предоставлении запроса. Форму мы вам не ну, можем. Ну дать. что вы говорите? Нет. Копии вы выдаете? Нет. Вы обязаны, выдавать. это моя личность, да, на такой... надеюсь, я вам указываю. Подождите, вы мне, вот у меня есть заместитель, есть начальник. Вы, пожалуйста, к все вопросы Хорошо. на основании их. Так. Так, СССРовский паспорт. Я а хочу все загранпаспорта паспорта везде. Угу. Проверяйте внимательно по каждой буковке. Да, но у меня, здесь, конечно, есть претензии. Какие? Я все это изложила в документе, который я... А какие? Претензии То, что не соблюдаются правила русского языка. А, ну это... Нет, это очень важно. А что, не поняла, это... какие-то ошибки тут или что? что? Посмотрите, мое фамилия, имя, отчество, то есть не мое, а моей а. персоны. Ага. Написано за главные буквы. Это не аббревиатура. По правилам русского языка а, только ну, аббревиатура. Понятно, все, я поняла вас, все, я поняла вас. Это вы изложите в заявлении, там где-то да. оставите. Угу. Да, да, да, это как бы... Да. Это заявление, вот, на ошибке сейчас я буду писать, потом э, не указана э, юрисдикция, в которой э, я родилась, то есть это СССР, СФСР. Здесь не указана страна, То есть получается, она просто в подвешенном состоянии. Затем, правила русского языка нарушены в оформлении географического наименования. То есть города и области. Они тоже как аббревиатура написаны. Тоже неправильно. То есть вот таких вот, посмотрите, географического названия. Значит, вы не будете получать? Нет, я хочу получить эту ценную бумагу под названием «Паспорт Российской Федерации» с данными моей персоны. Но я хочу исправить эти ошибки. Так? Но я заявление как бы, я дам, если вы сможете, какие исправить, это как бы... Нет, это не исправляется, потому что это же с базы распечатывается. Ну понятно, но я заявление ну, всего ну, я нравится, оставлю. Конечно, как хотите. Так, так. и вот загранпаспорта все внести, так, mm -hmm. значит, эти паспорта внести. Внесены, внесены загранпаспорт, вам запас... последний поставить Да. А, если я хочу, ну, все. Запас... Это вы вот будете решать там, там, да как они скажут. Так, может. и вот смотрите, я вот такой документик нашла, я его не использовала, смотрите, какой красивый. Угу. Вот его у меня даже не было указано в последнем паспорте. Ну, я так поняла, это заграбка. Это заграбка, за да, 5 лет, по-моему, да, он выдавался. Вон, смотрите, СССР. И как написано все. А Александр, здесь уже ущемление прав идет тоже с большими буквами. Тоже это неверно. Уже начинается вот захват. Прав. Ну, я считаю вообще как бы тут, если уж писали, то писали бы так или писали бы так. Правильно? Ну, это да, постепенно да. происходило. Сначала фамилию стали большими буквами писать, и сейчас э, пишут. Ага. То есть, э, смотрите, вы э, оформляете паспорт на основе э, свидетельства, подождите, свидетельство о рождении. Вы исправили, ага. у вас ага. э, в 773-м ага. регламенте написано. Ага. У меня разве, э, мои персональные данные разве стоят за главными буквами там? Там с большой, и с маленькой буквы. Все написано по правилам русского языка. Ага. Здесь нарушение а, знаете, я, у нас базовую корректировку мы не можем никак произвести. Она идет вот именно что по регламенту она идет с этими так мне вот э, ну, я это, буду это уже ваш паспорт вы же с ним хотите что хотите это делать фотографируйте и тут уже так ну вот это тоже ну, не к заполнение нам... я вот тут фамилия имя отчество полностью дату сегодняшнюю подпись вы должны подписаться но ну, я не могу сейчас подписаться потому что у меня есть претензии а я значит буду вам не выдам паспорт да, вы не, правильно, вы не выдадите мне паспорт, вы распишите... просто я, я знала, что такие нарушения будут, я должна была убедиться, что это действительно так, uh -huh. Нарушение. Значит, есть. вы паспорт не будете забирать Пока нет. а, -а, -а. Но, как бы я должна написать вам заявление, да, вот на, на… Что вы отказываетесь от паспорта? Нет, я не отказываюсь, я про нарушение буду писать, чтобы вы исправили. Но как вы поступите, вы уже мне ответите, что вы не можете, или что на что-то сошли, то есть это, пожалуйста, Хорошо, ваше дело, боже. да. Uh -huh. Вот. И вот по поводу вот этого тоже я укажу, что за всем не указали. Да. Ну да. значит пишите заявление и все. Так, и еще, так что я еще хотела сказать, что-то хотела сказать. Да, вот это э, волеизъявление. Вы она... Про форму хотите, вот про это напишите, что вы хотите взять ее. То есть я могу вот. в свободной форме все, все это изложить. Писать, да? Что хотите, можете писать. Так, да, вот смотрите, правильно я указала вашу организацию. Опы... Да, да, да. Угу. да? Я, ну, он сейчас в отпуске, поэтому так, а кто заместитель принимает? заместитель, но у нас есть инспектор, который регистрирует ваше обращение и. Угу. А вы можете мне вот сейчас дать номер, чтобы я сразу внесла э, паспортные данные сюда на э, заявление на, на требование копии формы П. А сейчас вы это... же не фотографировали только что его, свой паспорт? Ну, сейчас, пока, знаете, я буду это все... Сейчас я здесь напишу быстренько. Угу. Ну, а вообще-то действительные паспорта, да? Конечно. действительно. Ну, те, там столько нарушений. По всей стране, ну, как бы, и мы, дело в том, что мы не можем корректировку базе привести. Раньше, когда мы, допустим, инспектор Ажимич писали руками, может быть, еще какие-то были А тут она идет, определенная база по всей... Даже не то, что России, по всей стране. Это идет определенный формат. И мы корректировку никакой. Да, если, да, если какие-то ошибки в фамилии, имя, отчество, допустим, место рождения, духовщинский, Но так. вот у вас не внесена страна, то есть юрисдикция СССР, СССР ну, не можно. внесена. Почему? Я это Ты, тоже укажет. Я обязан корректировки, они ну, не производятся в базе. Угу. Ну, диктуйте. Нужно, я спешу тогда. Ага. Ну, с паспортом а, такая да а вот это год выдачи, да, как бы э, год оформления, Оформление а вот это 66, что? Э э серия. Mm. А на вот христика. эти цифры что значит? No. А, просто так. Uh -huh. okay. А почему так долго не получают, господи, на основе? Вы знаете, я разбиралась в своих ценных бумагах. А это же ценные... смогут, вот интересно, что вас могут оштрафовать, наверное, за то, что вы в течение установленного срока, но я не могу вам сейчас это сказать точно, не получили его. И вот орган, выдавший uh -huh. паспорт в МВД России. А вот этот документ зарегистрирован в Министерстве юстиции, этот бланк? Конечно. Все не с дому мы их принесли, не от себя печатаем. Есть определенный регламент, есть определенные приказы, по которым это все делается. Ну вот, у меня есть информация, что бланк не зарегистрирован. И Уже все печать, почему не по ГОСТу у вас. У вас такие печати ставятся на копии документов манежные? копии документов ставится только э, черная печать, которая есть определенного образца для пакетов. Эта печать ставится только на паспорта. На других документах ее не ставят. Эту красную печать ставят только в паспорта. Но существует печать по ГОСТу. Это печать 11. по ГОСТу. И мы ее из дома не принесли. Нет, ну понятно, что ну, ее принести. Ну, да, да, но да. просто... Но вы напишите, что вас не устраивает печать, вы опишите, почему не зарегистрирован паспорт в Министерстве юстиции, почему печать да. не по Вы все это опишите и вам все ответят да, на хорошо. все эти вопросы. Все, что хотите, вы изложите в своем заявлении. Угу. И вообще. Так. Угу. Еще такое. Такая просьба. Мне сейчас нужно получать карточку банковскую угу. по предъявлению паспорта. Да. Такого а предыдущего нет, мне нужно временное удостоверение зайдите во второй кабинет там заместитель, я не знаю, выдаем ли мы временное удостоверение при наличии изготовленного паспорта. Вот когда вы получали... Сдавали документы на оформление паспорта, вам на тот момент должны были выдать временное удостоверение. Ну да, то я утратила. Там, там и действие этого временного удостоверения. Вот, вот разъясните это все во втором кабинете, вам там скажут. Угу. Могут вам выдать временное удостоверение или не, не могут. Или вот в третьем кабинете, где девочки вам выписали временное удостоверение, вы у них уточните. Скажите, вот я, у меня паспорт готов, и я его не хочу получать, хочу временное удостоверение. Да, ну как бы да. я, я хочу получать, но, к сожалению, вот есть такие недостатки. А вот это ПН, это что это значит? Это машинопечатные строки, которые читаются в определенных местах, в аэропортах, на вокзалах. То есть у... вы не знаете расшифровки это, Нет, нет, нет. И это при, при каждому документу присылаются свои вот эти вот данные. Что они, как по-английски, не по-английски, там выходит, вот это вот, все, регистрацию, да, проверьте еще. Так, паспорт зарегистрирован. Не, не паспорт, зареги... она... вы зарегистрированы. Ну, это моя персона зарегистрирована, угу. это не я. Угу. Так, а почему здесь она проколото? Кто проколот? Вот, смотрите, дырки. Паспорт? Да, ну, паспорт. Это такие нам приходят, кстати, проколотые все. Проколотые паспорта. Да, а, ты так. меня там, Хорошо. Так. Ну вот, если, ну, вот, да. если это... ценная бумага проколота, она ну, да. считается говорю, а, Вы все это укажите в заявлении, вам все ответит. Вы знаете, что это ценная бумага? Угу. Под обеспечение идет, да? Да. То есть, а, вот эта форма П-1, угу. да, а, вторая оборотная сторона, вы а, мне там пишете опекуна. Опекун. Какого опекуна? 18 пункт. Давайте. Какие опекуны пишем? Тут ничего не указано. Угу. Я, я вот здесь только заполняю. А вот здесь я что-то заполняю? Вы здесь ничего не заполняете. Здесь вы заполняете только в том случае, если вы меняете персональные ваши данные. Фамилию, имя, отчество, место рождения или что-то. Mm -hmm. да, mm -hmm. Но вот эта вот форма, она очень сложная для понимания, понимаете? Mm -hmm. То есть э, на любом документе важно не только, что написано, но и в каком месте. Да? То есть э, вот мне, юридически необразованному человеку, mm -hmm. очень э, тяжело, тяжело разобраться. Думала, да. Да, да, да. То есть э, вообще вот эта не вот форма, сталкиваетесь с этой проблемой. вот эта форма, она э, подпадает по признакам на вексель. На Вексель. Что такое Вексель? Вексель на же вы изучаете по роду своей деятельности? Угу. Да? да? Вы понимаете, что это Вексель? Ну и что вы вот, что вы хотите? Ну, я не я создаю. Вы можете указать в своем заявлении, что вас не устраивает форма. Может быть, смотрите, вы укажете. У нас скоро новый регламент будет, новые паспорта вроде, ну, как бы с июня месяца. Может быть, они увидят вашу претензию и разработают что-то по-новому. Ну, но вы понимаете, что это Вексель. Mm. Согласны? Да. И что? Чтобы правильно заполнить вексель, чтобы э, быть как бы, не должником по векселю, нужно уметь это заполнять, нужно изучать это право, вексельное право. Вы знаете, какое-то, какая-то Вы Понимаете, глубознание. Ну, а я же не... У меня сейчас прием, у меня сейчас люди начинаются. Вы узло, изложите это все в своем заявлении. Я вам говорю, это все рассмотрится, и может быть, вот вы что укажете, это все. Смотрите, я вам не могу дать это, потому что тут подпись... Ну, началась. подождите, вы можете чистый бланк сфотографировать. Нет, мне не чистый бланк. Подождите, я, я не буду фотографировать, я просто посмотрю, что там написано. Ну, смотрите, просто тут это, А что это? Это секретно? Это да, да, сейчас включу. Да, это секретный документ, который... Да, что вы говорите? Ну, это секретный да. документ. Которых, это, мы это, его не можем сдавать, фотографировать. Здесь. Перед тем, как, смотрите, подождите, перед тем, как вы сдавали документы на паспорт, вы могли с ним делать все, что угодно. Фотографировать, писать, что угодно. Но когда здесь стоят... Подпись начальника, я не могу вам дать его сфотографировать. Ну, смотрите, смотрите вы... вот да. Вы можете Хорошо. все, что угодно сделать с ним, но пока здесь... Вот а вы здесь, подождите. А, здесь просто податики. Да. Так, выдать паспорт, подпись. А вот это что такое? Это комнате, проверки, да? да, проверки все. Вы можете, я вам говорю, в заявлении, пожалуйста, указывайте все, а вот что хотите. А здесь почему не законно? Что? Вот здесь заполняется в том случае, если вы меняете свои персональные данные. Я вам сказала фамилию, имя, отчество, место рождения или что-либо еще. Mm -hmm. Если вы хотите поменять свои персональные данные, как вы Просто говорите. Персональные данные. Персональные данные. Да. Персональные данные. данные, данные. Мои персоны. Ваши персоны. Поэтому я вам говорю, вы можете зажить все, что хотите в заявление, ваше заявление рассмотрится, и вам направить. Вот смотрите, ответ. я написала ССР с почему это не внесено? Здесь в этом. Нет, вот, ну норматива. я знаю, что другим вносят. В других паспорт, паспортных столах это все вносится. Почему у меня этого нет? Это уже не действительный документ, то есть данные там неверно не изложены. Так, основа приобретения. Люди стоят, смотрите, у нас 12 минут на человека. Что да, так, да поэтому я вам говорю, вы -го. они стоят на следующем Ос Основание приобретения гражданства Российской Федерации. Я не... это, я... по, это по рождению статья, вы не приобретали гражданство, это статья по рождению. Но я которая, в соци... Этот пункт заполняется нами, и он обязан быть заполнен по регламенту, по хорошо, нашему ну да. Вы считаете, что я гражданин Российской Федерации? Да. да. А где э, штампик в паспорте? Он, паспорте. Вы, он, смотрите, он у вас. Какой вам штампик, если он у вас паспорт Российской Федерации? Нет, но я знаю, что у внутри же... должен стоять штампик о приобретении гражданства он, Российской Федерации. паспорт гражданина Российской Федерации. Какой здесь стоит штампик? Где он должен здесь стоять? Это не свидетельство, что я гражданин России. Свидетельство о рождении у детей ставится штампик, что они являются гражданинами Российской Федерации. Нет, у детей у, у, а вас, у меня у вас паспорт уже гражданина Российской Федерации. То есть вы считаете, что гражданство приобретается на основе паспорта? Вы его да. приобретали? Вы же сами сказали, что его не приобретали. Так, почему у меня вот здесь в форме по Потому что это мы заполняем. Это, эту форму заполняем, эту графу заполняем. Но эти сведения относятся ко мне вам, тоже. Да. Ну, а почему они ложные, эти сведения? Укажите все в вашем заявлении. Я вам говорю, вам все в письменной форме, все ответят. Сейчас вас интересует удостоверение временное. Вы можете пройти во второй или в третий кабинет. И там же спросить про инсагранд-паспорт. А у вас код подразделения меняется, да, или такой же? Нет, такой да. же. Это когда была миграционная служба. А вы сейчас? Кто? ОВД. ОВД, да. ОВМ. То есть да. миграционная служба, она как бы прикосновилась в свое существование, да? да? Ясненько. Так, угу. а вот ребенка тоже можно внести, да? Детки вписываются до 14 лет. До тех пор, пока да, у них нет своих паспортов. Уже после того, как они получили свои паспорта, они уже не вписываются. По желанию родителей при предоставлении свидетельства рождения угу. До 14 лет, да, так что, если есть, пожалуйста. Так, как это называется, временное удостоверение? Да, да, да, или во втором, или в третьем кабинете. Да. Ну вот скажите, вы как угу. человек с юридическим образованием, вот я ставлю подпись, то есть заключаю некий контракт, правильно же, с вами? на получение ценной бумаги. Да, okay, yeah, вы получаете... Вы получаете контракт. А, вот просто вот, ваше личное э, мнение. Может быть, контракт действительным, если меня не полностью не уведомили о всех сторонах этого контракта, всех нюансах? Mm -hmm. этого контракта. I mean, Он может быть смотрите, Поэтому я вас не заставляю получать этот паспорт и проставлять свою подпись. Вы можете написать заявление, что вас не устраивает в этом паспорте, что вы хотите еще, и, пожалуйста, вам ответят. И если вас это устроит, то да, получайте. Я, я же вас не заставляю. Так, ну вы не заставляете, но мне это ценная бумага Конечно, нужна. Конечно, нужна, вам надо жить, вам надо дальше, как, да, документы больше, остальные, да. потому что без этой бумаги, без этого ценного документа, как вы говорите, вы не, бумаги. Да, вы не можете не оформить нигде ничто, ничего. Угу. Поэтому я не знаю, вот как, ну... Вот вы, вы меня вы меня не знакомите со всеми нюансами, то, что э, в форме p 1 потом проставляется опекун от МВД. Да, еще вот позвольте, еще угу. мой паспорт. Конечно. То есть вы, вы утверждаете, что опекуна вот на этой стороне не будет э, записано опекун? Если, смотрите, если вы хотите, чтобы вам поставили, э, как бы, нет, ну, зачем опекун не пишется, здесь же нет даже графы. Угу, опекун пишется, да. Ну, опекун – это ОМВД России, который является владельцем вот этой ценной бумаги. Это владелец ценной бумаги, это uh -huh. а, ОМВД Россия. Я беру вот эту ценную бумагу, если буду брать, да, ну, придется, uh -huh. а, только на временное хранение. А вот еще скажите, пожалуйста, вот здесь личная подпись. Личная да, подпись. Личная как подпись, бы моя да, должна быть да, личная важно. подпись. А, вот смотрите, вот что я подписываю. Если человек что-то подписывает, он что-то удостоверяет. Вот ну я что-то удостоверяю. Ну а почему Пожалуйста. здесь? Подпись. Что? Вот советский паспорт. Вот, смотрите, мой советский паспорт. Смотрите. Потому... Смотрите, где ставилась пласт Вот я удостоверяла моя как да. бы вот а, копия моего образа и а, моя, фамилия моей моей. Она подпись. Это ставится при получении. Угу. Это заламинированная уже страница. Угу. И здесь вы просто чисто ну, не можете поставить его, потому что по техническим причинам, потому что ну, она… Ну, технические причины делают люди. Я вам технически... говорю, поэтому я говорю, вы укажите это все в своем заявлении, mm -hmm. может быть, когда-то будут что-то рассматривать новые регламенты, может быть, вашу просьбу удовлетворят. Вот, смотрите, даже логически, mm -hmm. вот вы как человек, как юрист, да, mm -hmm. я ставлю подпись. То есть я подписываюсь, как будто бы я сотрудник у МВД «Россия». Вот личная подпись. И это тоже походит, подходит под описание векселя. Да? То есть вот моя подпись. То okay. есть я должник получаюсь по этому векселю. Mm -hmm. Последняя подпись. Согласны? Mm -hmm. Вы вексельное право изучаете по роду своей It's деятельности? 뭘... Вот смотрите, место рождения СССР. Здесь все написано да, но оно, я говорю, оно не пропечатывается. Ну, это плохо. Ну, это вот видите, это же ваза. Но ну, мы не можем корректировку внести, понимаете? Если бы это все зависело от нас, мы... Но можем моя воля на... вот в этом документе, в этом контракте, я вам поэтому говорю. эти данные иметь. И вы так долго ходите без паспорта еще? У, у меня есть врать. паспорт. Какой? Изогранпаспорт? Из а, Изогранпаспорт. Ну, да. Загрануже паспорта. Действительно не... на территории России все документы, в которых вклеены фотографии, подтверждающие вашу личность, вы ну, можете передвигать. Ну, да. да, То да, есть да, даже да. если срок действия загранпаспорта, да, я не могу пересекать границу, да, но да. пользоваться даже после как бы разрешения, вот да. истечения срока разрешения пересечения границы, я могу пользоваться в пределах данной местности, ясно? Угу. Вот видите. Я просто посмотрела на то, что я не прошу серьезно. Да. Mm -hmm. Поэтому я вам говорю, укажите все, ваше заявление рассмотрится. Вам, ну, если вам хочется, конечно, мы вам не запрещаем ничего. И вы можете все, что угодно. Это ваше право. И мы вас ни в коем случае не ущемляем в этих правах. А вот это что это такое? Здесь вырезается что-то? Это вот ламинированная страничка, которая... Mm -hmm. Mm -hmm. Да, у меня есть сведения, что здесь что-то вырезается. Вот ну, у, нас сведений, лицо у, у нас таких сведений даже нет. Серьезно? Да, я вам, пожалуйста, показать вам, ну, ну, чтобы ну, если вы совсем так. Чистые банки. Да, чтобы вы так. Да, чтоб я не заморачивалась. Вот не они думала. все проколоты, смотрите. Ой, а можно посмотреть вот такой? Чистый, вот он вырезан. Ну, вот он чистый бланк, который. Это чистый бланк, да. да. Но я вам не дам его сфотографировать. Потому что это чистый бланк, тут номер паспорта. А -а -а. И я вам показала, вот, чтобы вы были спокойны. Смотрите, вот. И все. То есть они уже к вам поступают без этих листочков, Конечно, да? да. Mm -hmm. Поэтому, пожалуйста, пишите, мы вам ответим. Конечно, мы стараемся сильно это все делать, получать. Ну вот, Наталья, Валентиновна. Ваше... Ну, да, слушаю. Вот смотрите, вот чтобы вы, вы были в курсе, mm -hmm. какие нарушения существуют в этом паспорте, давайте я вам просто по пункту быстренько скажу. Mm -hmm. ну, давайте, да, да давайте. Вот, uh -huh. цены, вот, это я... вы уже заготовили, это, да, образец? Да, это уже я… Не образец или вы хотите уже, чтобы мы приняли у вас это? Ну, как бы пока, ну, в принципе, уже можно, да, но у меня второй копии нет, я просто не готова еще ah. его сдавать. Посмотрите, первая у вас печать не по ГОСТу, mm -hmm. R51511. А 2001 года второе. Подпись сотрудника не имеет расшифровки вашего, да? То есть нарушается статья 19 Гражданского кодекса, то что гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включающим фамилию и собственное имя. Понимаете? То есть там непонятно, кто расписался. Откуда не я не знаю кто-то? Может уборщица, может еще кто-то пришел, расписался. То есть нет удостоверяющих данных, что это вот да, данная персона это дело. Так, третье. Фамилия, имя, отчество написано главными буквами, я вам сказала. <сосы> Значит, нарушается Конституция, статья 61. Государственным языком Российской Федерации на всей территории является русский язык. Потом Федеральный закон 53 от 2005 года, статья 1, пункт 6. Это там тоже по производства нарушения есть. То, что вот фамилия, имя, отчество должны быть написаны именно с заглавной буквы. Так, правило русской орфографии, пунктуации, параграф 159. Пишутся с прописной буквы имена, отчество, фамилии. Вот, и параграф 205. Смотрите, буквенные аббревиатуры обычно пишутся прописными буквами. Но прописная – это то же самое, что заглавная. То есть в паспорте гражданина Российской Федерации перепутаны понятия «имя собственное» И аббревиатура, буквенная аббревиатура. Так. Значит, имя гражданина, я дальше расшифровываю, что нарушаются э, э, права моего гражданина, да, mm -hmm. э, статья 19, -я. то же самое, Это что гражданин же. приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, включая фамилию, имя, отчество. Приобретение прав и обязанностей под именем другого лица не допускается. Написав в паспорте имя моего гражданина за главными буквами. оно звуковую идентичность не поменяло, но было искажено визуально. Визуально было искажено, что нарушает приобретение мною прав и обязанностей гражданина. То есть я могу на этот паспорт, если я буду что-то покупать, оформлять, то получается, э, на кого я оформляю? Имя гражданина в свидетельстве да. о рождении пишется за главные ну, Я хочу сказать, вам вы же ёхо, вы хотите еще там добавить? Что вот там страничка, вас это интересует же, да? Какая страничка? Вырезана. А, вырезана? Да, вы не будете Нет, это не же, да, не это не вот, э, Просто я говорю, что вы будете еще что-то добавлять в это или не будете? То, что вырезано, ну, вот сейчас вы показали, то есть... Поэтому я вам говорю, Смотрите. что он у вас, вы говорите, что он у вас проколот вот тут вот, да? Да, он проколот. Он... Это уже как бы, если ценная бумага имеет какие-то повреждения, а проколы – это тоже повреждение, она является недействительной. Uh -huh. То есть, понимаете, заведомо делают вот И эту ценную бумагу. И еще у вас все равно надо это будет добавлять, за Гранд паспорт, да, хотите, за гран -паспорт да, да, Да, да, я сейчас не буду брать, просто я yeah. вас uh -huh. вот извещаю. Ну, просто, чтобы, ну, для интереса, yeah. для, для вашего. Uh -huh. Четвертое. Сомнение вызывает легитимность бланка паспорта гражданина Российской Федерации, учитывая тот факт, что согласно указа президента 156 э, от МВД э, значит, э, ЕГРЮ М, МО МВД России отсутствует аквед на изготовление и выдачу бланков паспортов. Аквед у вас есть? Вы ЕГРЮ? У начальника это спросите. Ну вот я говорю, что его нет. На выдачу бланков паспорта Акведа у вас нету. Так, кроме этого, Федеральный закон 305 сообщает, что документы, которые выдавались в МС, были действительны до 31, -го, 12 -го, 17 -го года. Но те же бланки, паспорт гражданина Российской Федерации, продолжает выдаваться. То есть, вот смотрите, вас ликвидировали в 1917 году, да, и все да. документы, они считаются недействительными. Понимаете, вот эти вот бланки, они считаются недействительными после 2017 -го года. Вы продолжаете выдавать их. Так, пятое. При указании географии, теперь ссылаюсь на географические объекты, при указании географического объекта в графии места рождения нарушены, значит, федеральный закон 152, там то, что эти географические названия должны быть опять в соответствии с правилами русской орфографии, значит, то есть конституция, 60, статья 68 Значит, государственным языком Российской Федерации является русский. Вот 68-я статья, да? Вот эта статья нарушена. Самый основной закон Конституции. И вот я ссылаюсь на параграф опять 169, и правила русской орфографии. Здесь я говорю, что в географические названия должны начинаться с прописной буквы. И параграф опять 209, 204 указывает, что аббревиатура только может быть за главными буквами написана. То есть здесь получается географический объект, указанный в паспорте, географический... Объект, название перепутано с буквенной аббревиатурой, то есть географический объект, указанный в паспорте, не существует в реальности, так как, сохранив свою звуковую характеристику, название искажено опять визуально. То есть мы читаем одинаково, а визуально разное. Mm. Так, шестое. Нормативные правовые акты на основании и в соответствии с которыми выпущены бланки паспортов гражданина Российской Федерации не имеют государственной регистрации в Минюсте. Нет регистрации, уже люди узнавали. Но вот если она есть, пусть мне, конечно, о провержении напишет ваше, ваше начальство. Так, и э, в Минюсте нет регистрации. Здесь указано, какие нормативные акты подлежат государственной регистрации. То есть, так как это затрагивает наши гражданские, политические права, а паспорт как раз подпадает под это, то есть они должны быть из зареги... регистрации. Нет. И седьмое. Административный регламент ваш 773 содержит пункт 176. При заполнении, у вас там написано, при заполнении реквизитов паспорта используются заглавные буквы. И вот это утверждение вашего регламента противоречит Конституции статьи 68, по которой государственным языком Российской Федерации является русский, а русский язык и, и имеет свои правила. То есть получается ваш регламент 773 э, из-за пункта 176. Э, не соответствует, Не соответствует Не да? Нет. И делает ваш регламент юридически ничтожным согласно иерархии законов. Почему у вас регламент противоречит Конституции? Не могу я вам сказать, это я не я же. Это, Значит, смотрите, вина. и вот в итоге что итог какой? У -у -у. Значит, здесь э, у -у -у. нарушения по статьям идут у -у -у. 178, 179 ГК РФ, статья 159 УК РФ, статья 292 УК РФ. Мы просто беседуем, у меня здесь некоторые э, самые. Ну, тебе придумали письмо. Да, да, да. А вы сказали, сотруднику, что вы записываете? Да, да, да. да? да. Я ее не, не фотографирую. Так, подводя итог всему вышесказанному, требую ответить на по каждому выявленному мной нарушению. Если описанное мной нарушение является нормой, предоставить правовые доказательства, объясняющие это. Угу. Предоставить мне информацию об иных функциях документа паспорт гражданина Российской Федерации, кроме удостоверения личности. У меня есть информация, что этот документ, ценная бумага, имеет иные функции, чем кроме как удостоверения личности. Так, вот такой документ да, как поэтому я составила. я вам бумагу, да, даже вы, если что-то вас, вас еще не интересует и не устраивает, вы можете, да, подавала, вы можете добавить, прийти, и все в письменной форме вам ответят, и ни в коем случае мы вас не заставляем. Угу. Что-то ну, как бы вы, что вы заставляете и не заставляете, волей-неволей. Смотрите, понимаете? это волей-неволей, это по вашим просто принципам, вот вам надо, конечно, обращаться в другие структуры, без паспорта вы не сможете, поэтому... Потому есть. что вот в банке у меня есть загранпаспорт на мою персону, но на, в банке отказываются брать загранпаспорт. Да, но да. почему? Они вообще не, не, не могут да, отказываться. Не, не знаю, вы можете тоже, говорят, что, ну как они не могут, а может быть и вот у вас нет паспорта. Mm -hmm. Ну, как бы, допустим, как иностранные граждане, у них же нет российского паспорта, то есть российского, Они... То есть вы считаете это необоснованным да, Я не могу, вообще банк это же другая структура, поэтому нет, это только к ним. Но очень жаль, что вы вот не информируете, это вот то, что я начала разбираться в этом, копаться, это у меня как бы хобби теперь, да, mm -hmm. вот, вообще в юридических, во всех этих делах. Но вы же граждане, вы, вы женщины-мужчины, не информируйте о том, что это ценная бумага, что это вексель, что это контракт с э, э, имитентом вот этой ценной бумагой является МВД. Mm -hmm. Правильно? Это Владелец этого Пошлите, паспорта это все является полный коридор народу. и я только на Так, большое спасибо за Хорошо. ваш прием. Так что, если что, пишите, мы ответим. Все, пожалуйста, паспорт у вас хранится будет три года. После трех лет он уничтожается. Я вас предупреждаю. Так что вы можете еще. И вот, что касается временного удостоверения, пожалуйста, тоже зайдите. Вот вы говорите, что 18 графу я не, за, не, не, не могу заполнить. А вот э, так как этот документ так как относится э, тоже ко мне, я имею какие-то замечания. И не смотрите, право вмести, когда вы сдавали документы на оформление паспорта, с этой формы вы так, тогда могли заполнить? вы и заполнить. Но когда стоит э, подпись начальника, я вам не могу ее дать. Нет, но ну я же не с собой беру. И сфотографировать. Это И даже сфотографировать. Это персональные данные, которые хранятся сто лет с момента вашего получения его. Но это же мои данные, я владелец. По... существует даже э, статья, по которой вы не можете мне отказать в информировании меня о, о моих ценных бумагах. Это тоже ценная бумага, Господи, форма. Вы указываете все в заявлении? И приходите, А пожалуйста. вот эта вот, женщина, она была заместитель? заместитель да? да. Можете подойти, уточнить по поводу загранпаспортов сразу, чтобы потом никаких не было, не возникло вопросов, что вы хотите все проставить загранпаспорта. Это и уточните. И на удостоверения а, тогда... спросите у нее, вот вы хотите получить временное удостоверение при наличии готового документа. Возможно это или нет? Да, на период, пока вы будете исправлять да. и рассматривать, да, а вы можете мне дать тогда вот э, персональные данные вот заместителя, как можно да. вот какую-то историю. А там маленькую. у нее на двери написано и все и должности все. А. Да да да, там все у нас написано у на двери. Так, ну. Понимаете да. Там, видите, да. Угу, хорошо.